В Индии умер миллиардер и депутат от Единой России Павел Антонов. Как сообщает индийская телекомпания NDTV, российский депутат выпал из третьего этажа отеля, где праздновал свой 65-летний юбилей. Полиция расследует его смерть как суицид. По словам старшего офицера Антонова, находился в депрессивном состоянии из-за смерти друга Владимира Бединова, который скончался в той же гостинице аж 22 декабря. Павел Антонов, депутат законодательного собрания Владимирской области, в 2018 году Форс, оценил его состояние в 10 миллиардов рублей. Тогда он возглавил рейтинг самых богатых депутатов и чиновников. ФРФ. А что тут думать? Очень прекрасно. Путин в свое время раздал достаточное количество денег разным людям, чтобы в разное время эти деньги, собственно, собирать. А когда депутаты привыкли, что у них очень много денег и жить на очень большую ногу, когда их попросили деньги вернуть, а им очень сильно не хотелось. Вот поэтому и начинается непонятный падеж абсолютно случайным образом в абсолютно случайных странах абсолютно не случайного мира. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.